Всем привет, меня зовут Дмитрий Горбунов, Я являюсь координатором коучинг-марафона Challenge Me. Что для меня проект? Это, прежде всего, люди, которые есть в этом проекте. Это предприниматели, это менеджеры, это люди, которые действительно ставят себе вызовы, двигаются к ним и работают на результат. И самое приятное, это получать, конечно же, отзывы от них, что они не ожидали получить того, что получили, что... Они благодарны мне за то, что я им подсказал, куда им двигаться, как им двигаться и с кем им двигаться. И действительно, работа все со всеми, работа с коучами, работа в одной программе на протяжении 45 дней, это работа на результат. Желаю вам сделать себе вызов и достичь тех целей, которые вы давно хотели.